Итак, всем привет! Этот обзор будет не длинный и по факту. Для начала мы, конечно, связались с техподдержкой сервиса. Как видите, поступил ответ. Для начала вам следует перейти в магазин, взять монеты и активировать их. Кстати, для проверки на работоспособность одну монету дают бесплатно. Видим, чтобы появилась возможность вывода средств, необходимо активировать как минимум два брикса. Этот момент оговорен. Так сделано для того, чтобы боты не активировали по одной бонусной монете. Иначе сервис будет в убытке и попросту банкротится. Один у нас уже есть. Мы переходим. Сразу активируем. Вроде не сложно. Так. Работает. Он активировался и средства зачислены на наш баланс. Для чистоты эксперимента и для того, чтобы вывести средства, мы возьмем еще один брикс. Активируем. Все, готово. Уже можно заказать выплату. Скажем, на банковскую карту. Хотелось бы верить, что деньги поступят на счет. Подождем. Здорово, выплата пришла. Сейчас мы с командой уверены, что данный сервис исправно платит, и его можно смело заносить в раздел «Рекомендованные». Спасибо за внимание.